Что это за Шапка? Привет! Красная шапка привет. Сам позвал, не узнал. А, точно, Хоуп, Меня зовут Хоуп Майклсон. Полностью меня имя за Хоп, Андрея Майклсон. Андрея Майклсон. Мне нужна твоя помощь, чтобы найти как-то. Мою бабушку. Ну да. Моя бабушка. Что она сделала лучше? Да, она что-то сделала. Зеленые глазки забыл выключить. Короче, пошлите. Это типа... Провести... Это что-то да? типа какой-то а-ля... Эскурсию тебе надо привезти. Это что-то типа смесь Ми Новый Орлеан и Мистик Холмс? Mm, да. Мистик Холмс. Короче, Класс, ты ванна. такой идешь сюда. Какая-то лавка, да, даже не знаю. А где все люди? Да тут тупые люди все. Они, они, они есть, высосали, они они высосали, высосали у всех кровь. Люди, а почему у вас делают это и дерево? Дерево? но ну, это дерево. Это а, дерево Феникса. Быть, Значит, вот это это тем, нам нужно они... было. Они... они всех высосали и посъедали вот эти края. Короче, районы. у нас магия уничтожилась, потом ее восстановили. И... Я, извините, пожалуйста. Ты что делаешь? Я, ой. Отойдите. Мистический кинжал. Забирай душу, да, душу любого вампира. Я немножечко на образец возьму и хочу листочек взять. Вкусно Слушайте, можно спросить, откуда... Это я эти дере... деревья давным-давно не видела. Их вроде дерево феникса уничтожили. По словам, а, то что, типа, это больше, дерево да? может уничтожить даже первородного. Но... Нет, как ты видишь, у меня был кофт, только его вот этот Олег использовал, да, чтобы вернуть магию. Хочешь еще покажу? Что? Может, мы пойдем дальше, или не покажешь? Покажите мне источник вашей магии в этом городе. А, сейчас подойдем, А, пойдем. Короче, бежим Вы попрыгайте, а я полетел. Ну, ладно. В целом, я трибрит, мне ничего не страшно. Ух ты Короче, ж... вот, этот, вот этот маячок, он там И держит. вон, видишь, маяк? Это, да, это источник магии. Это... Я чувствую, здесь была Эстер. Mm -hmm. Эстер? Да, бабушка, которая... Знаешь, Знаете, я... очень хорошая бабушка, правда, когда я родилась, пыталась меня убить. Mm -hmm. Первый же день. Но зато хотя бы силы от нее остались. Я Олег... Олег какого фамилия Демертель, mm -hmm. да. У нас у всех фамилий Демертель. У меня, у Олега и у Луки. Кстати, ну, Лука. Так. У нас даже есть удостоверение от дома. Ну, конечно, да. Я Клэр. Фамилия. Вот. Клар. Yeah. Ну, я давина, -клэр. С... давина Клэр. Она кто тебе? Пойдете, тетя или... Рос... Родственник, не знаю. Бабушка. Мяч, мяч, так, отойдите, тихо. Отойдите. Это и что это дало тебе? Мне это дало активировать амулет. Нет, Могу сказать вам удивилась. только одно. А у меня есть амулет такой же, как у тебя. Ничего не изменилось. Вроде бы ничего не... А, вот од... Эстер да, нет я... в городе. У меня, подожди, вот это... ну Ужасное дело. А где она еще может быть? Я не знаю, но она, наверное, недалеко от вашего города. Ну, у нас есть Бороща Мага. Да, просто нам И дом у нас в Может, она как? Ну, если что, вот эти, демаги живут, это я там говорю. Хорошо, отправляйся, и мы зайдем к ним домой. Мне нужно посмотреть кое-что у тебя, Олег, посмотреть. Вот, а ты иди пока этот Теди вроде, да? Иди пока этот к себе, ну в деревню Магов. Мы придем туда. Мне куда идти? Идешь с нами. Ну ладно. Так, а где вы живете? Ну, ну, Красный шапочка не в курсе просто, где вы живете? Вот этот вот дом, большой. Так, пойдемте. Пошли. А. Ай! Пойди. Так, уф ты ж. я я спрашивать не буду, почему здесь делают головы моих дядь. Ну, мы это возвращали магию. Да, это обряд. Так, пойдем к тебе в комнату, Олег. Пойдем. Вот, я ее переделала. Прикольненько. Ух ты ж. Шар сар. Соблазма. Соблазма. Прикольно. Это усилит мое заклинание. Так, ладно. Отойдите все. Эшаха ты я. Она в деревне ведьм. Она в деревне ведьм. В деревне да. Да. А, где, а где эта деревня ведьм? Не против, я с вами а, пойду. Знаю, просто я кое я просто хочу ей сердечко вырвать. Да. Ее даже я смерть знаю. не может уберечь. Ее уже, наверное, раз треть убиваю. Пойдемте, я вас отведу туда. Побежали. У меня так. Ну и только я не знаю, где находится деревня Видим. А, пойдемте ну, со это мной, пойдемте, мне показывал, где эти деревни. Mm. Вот по этой тропинки до конца до самого. Ладно. Mm. Что-то мне кажется, это Эстер скоро стеклениет отсюда оттуда. Нужно быстрее бежать, значит. Вот там через мостик теперь и там... Ой, О, я уже вижу дом. Да, там вот. Ну тут пока вот так. Так, вот. я активирую глаз. Ну что, что ты видишь? Я ничего не вижу, кроме жителей. Ну, это видимо, стоя. Здесь точно кроме... жители л... фей. Я вижу там фей. Вот. И Фея. Эстер. Где? Как же я долго этого мечтала выбрать тебе сердечко, бабуля. Я потерял детей. Детей потерял, понимаешь? Ты блин. Я не говорите? Эстер, ты Я не тебе. Эстер, я понимаю, тебе там тысячи лет. Ну не стоит так унижаться. Ну ладно. Селом. Думаю, мы с тобой сейчас очень хорошо поговорим. Когда я тебя прибью, я заберу твоя душа. Кажется, здесь и больше ты никогда не воскреснешь. Да она прилетела? Куда она летела? За... Побежали за ней. Арабскую ду... Так, мальчики девочки. Блокалку за ней. А кто-то девочки. Другая... Ну да, хоуп-хоуп упустим. Арабская ду... Они... Они используют фей. дура покрасила. Так, я это чувствую. феи или это летучие мыши? Я не могу понять. Это феи. А... Так как они смели! Феи? Эти ведьмы, я их всех Помоги? прибью. Эстер. Так, это не Эстер. Глаз. Я а я где до... ты Они где-то наверху находятся. Помоги. Может, феи находятся в рабстве. Где они ждут? Они находятся на втором этаже. значит, его. Алло. Здрасте. вы там ломаетесь? Вы шо? Свечки. То, то, то, что эти феи, они тут живут, вообще-то. Уже нет. Они тут реально живут. Так, это, уже они это, живут, это, я говорю. Это, я тебе скажу: это энергия, где они пополняли свои силы. Ты взял и их убила. И это придумали последние феи. Да, ты... ну я их не убила, а поместила в кленок. Теперь силы. фея будет у меня. Вы мучаете бедных а феи, феи давно хотят на свободу. Я их просто переселила. Я, я, я, я их, я не их не просто переселил в другие я тела. Скажу, я, я их не мучаю. Они находились в рабстве, феи даже находиться в лесу, лесу, магии. Мистический кинжал, они душу моей находятся в мистическом кенджале. Эстер убежала. Я, а -а -а. я тебе скажу, я тебе скажу, то что там были, то что там были феи. Они там пополняют свои энергии, Потом они их выпускали в лес. Это что еще за туалет? Так. Сказали по моему приказу. Это что такое? Это загоны, наверное, для животных. Так, ладно, Олег. Олег, иди сюда. Мне скоро ходить надо уже. Поэтому я не могла вам помочь найти. Она себя прячет с пряточным заклинанием. Но я послежу пока. Возьми эту штуку. Она, если что, поможет им связаться если что, она тебе напомнит, когда будет эсфер. И также возьми мистический кинжал, поместишь душу, да. куда у тебя феи, если все... Они не все умерли. Ну, я их всех истреблю. Я тебе скажу, эти феи, они там попали энергии, потом после этого, чтобы ведьмы и другие не держали их раз, я их потихоря их отпугаю ну вот уже не будешь отпускать их стербу их всех, а потом выпущу их их энергию и все, и все будут радостные. У меня тоже уже висит фейчика. Я вот все, я защитница фей. тоже. На самом деле я охотница на фей. Ты охотила? Ты что сделал тест на фею и стала охотником? Да. Что я здесь за железная дорога? Нет. Не знаю, какую-то железную дорогу нашел, пещера какая-то. А, да это там. Это что, кстати, да, ты иди. Я это уже тоже давно вижу. Но это находится за деревней, видимо. Да. А, нет, не это в деревне. Я я не знаю, Ладно, я пойду пожалуй, Если что, там я бы я там поищу там. Ее еще раз. Я тоже пошел.